Добро пожаловать. Так, что? что? за вопрос? Ну да. Можно было? Конечно, как и нет. А у вот вас что, очень сырая в почвах? Я первый раз слышу про красный кирпич. Здесь да? самое главное береги чтобы руку Сильно. ты себя чувствовала комфортно а сюда входит все и здоровье да. и хорошее настроение и денег побольше и денег обязательно да, так их много поделись да, чтобы у тебя было все благополучно Спасибо. чтобы все проблемы остались в прошлом твоем году у тебя сейчас новый год начинается? Да. Кошмар. Так что, с новым годом. Спасибо. Так держать. Ура! Давай. С днем рождения. Ура, ура, ура! Ага. Девчонка наша замолчала. Ой, блять! И выпить. Девчонка, Ага. Да. Забились. Васенька, у тебя, тросся. тебя Идет и блока читает, да? Ты видел? Да. Она сидела, блока читала, она сидела и вслух, и все так смотрят на нее, но никто не аплодировал, потому что она периодически повторялась. Ты как ее я сразу подумал о блоке. Он же постоянно черт, не читала, да. На ногах не стоит человек. Тяжко, Нет, а я, я слышала, это по фонарь этот, с фонарем, как Ночь ну да. ну, фонарь, да. и она, она повторялась, она очень много повторялась, и понятно, что у нее что-то с головой не все в порядке. Но все воспринимали нормально. Может, это припев? Да. Все хором, да? Такой я, значит, это, ну, на восстание работаю, спускаюсь, там какие-то эти, вот такие все, вот такие лохматые, думаю, боже, с кем же я еду, потом, значит, выхожу на платформу, там еще что-то, ну, и сажусь в поезд ехать, потом я ехал почему-то в сторону гражданки, напротив меня есть мадам, у него здесь, значит, мне показалась татуировка, но она еще была с этими, со всякими стратами, здесь у нее набита всякая херня, вот так вот у нее там всякие штучки дают, Мадам где-то, ну, там, в пятидесяти такая. Она ну, все сидела, вся такая нерфоника, она высокое вдохновение. А мы тут такие вот землиные пришли, и а вот как хорошо ездить в метро иногда. Я такие лица вижу, ребята, вы не представляете. Но мы не ездим в метро, да? Вот, вы не ездите в метро. Это что? Это такие лица есть. Ира, ну вот лучше всего в понедельник вот ездить. От мужиков такой выход. Ты думаешь, так, этот ролик я так этот с джином закончил, так этот еще с чем-то. От них вообще так. Но, ладно, бы еще этамбре, а летом, но, и да. Летом. Но я что-то ни, ни разу не попадал. Все больше какой-то. А, а летом Забрози, это вообще, -то. то есть народ забывает, что такой ресторан, и он такой дюметр, говорит, мы... Опустили бы лучше руку, а я уже не могу стоять. Это такой ванизм. Это ум. Это ум. Это ум. Это ум. Это